Начать продавать. Продавать именно выстраивание структуры, то есть продавать бизнес, новую идею. Ага. А, смотри, а ты сказал, что ты умеешь, допустим, гнать трафик. Сколько человек в день, допустим, к тебе приходит? Ну, в рассылку сейчас залетает около 100 тысяч человек в базу. В, да. В день. да, да. Ага. Кто-то отпаривается, кто-то остается, кто-то даже выполняет задачу. Какой у тебя офер на это? А, ну, мы просто спарсили группу ВКонтакте по заработку в интернете. И те, кто там вступает это последние три дня, на них рассылаемся по Ага. А, скажи, какая основная боль, какой офер вы рассылаете? Хочешь заработать в интернете на свободном графике, как там. Окей. А, скажи, что происходит с человеком после того, когда он попадает к тебе в ворон? Там происходит знакомство со мной лично. То есть там я рассказываю о том, что я сейчас занимаюсь, работой, с MLM-компанией, в сфере криптовалюты. Рассказываю, почему не рассказываю, как много можно зарабатывать ну, через такие же, там, регистрации, да? У -у -у. И предлагаю рассказать в ну, команду. И все, дальше а, человек ну, должен так, что команду, да? Скажи, что происходит, как реакция людей у тебя потом после вот этой рассылки? Ну, то есть, что люди отвечают? Ну, люди переходят к коллегу, пишут, хочу а, в команду. А, но суть в том, что, во-первых, разница во времени очень большая. То есть, я сплю, а они не написывают. Потом с утра я просыпаюсь, начинаю отвечать. Вот, ну, и многие уже спливаются в этот момент. Разница во времени не остывает, Это нормально.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 Диагностику. можно проводить диагностику 20 человек за раз каждый день по 20 человек одновременно все проходят это называется автоматизация смотри конверсия с диагностики нормальная конверсия 20 процентов если выше значит продаешь за слишком дешевый человек нормальная конверсия с диагностики 20 процентов у самых лучших профи примерно 10 процентов 20 это максимум это просто высший пилотаж у тебя слишком охеренная статистика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 это вот твоя связка, которую ты использовал, а их можно внедрить огромное количество. Ты просто в тупике. У него должна быть супер-услуга, у него должно быть что-то просто экстраординарное, чему даже Маск позавидует. Вопросы? Да, но тут да, вопрос у меня в том, что как им продавать, если мы ищем людей, которые хотят начать зарабатывать, да. а, и при этом предлагаем зарабатывать с вложений. Вот, и здесь у них не стыкуется. Ну, собственно, ее у не сильно.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 ты сказал, ты сказал, что нужно квалифицировать и давать кис какой-нибудь. Квиз 3 пять вопросов, но не больше, да? чем больше, вопрос, так, больше, тем больше вопросов. Палец, то есть палец, веби, веби. Вопросы, должны быть, вопросы должны быть по существу. То есть вопросы должны, во-первых, давать тебе понимание, что это за человек, его получилась способность, чтобы тебе, ну как бы пришел там, возможно, если ты делаешь рассылку там по возрасту, где-то квалифицировать человека. Вот и потом эту базу просто греешь, греешь, греешь, там еще вебинар можно добавлять. Ну вот я вчера, я пошел вчера в этот, не знаю, историю смотрите нет. Я пошел вчера в Луи, в Витон, здесь на хукете. Очередь, 40 минут стоял в очереди, чтобы купить сумку за двести тысяч, понимаете? Очередь.